Мы продолжаем разбор задачи предстоящего чемпионата России по решению головоломок. Задача номер два из первого тура. Простой цикл. Необходимо нарисовать линию, которая проходит через все клетки по одному разу. И создать и вертикальных отрезков. Сама себя линии не пересекает. Задача в общем, достаточно известная, стандартная. Опытным головоломщикам разбор будет не очень интересен. Но новичкам... Это может быть полезно, потому что очень многие допускают ошибку при решении задачки, пытаясь нарисовать ее сразу, начиная с какого-то места. Естественно, нарисовать ее надо небольшими кусочками. Как следует условие, линия должна заходить во все клетки. Соответственно, во все углы она должна тоже зайти. В угол можно зайти только единственным образом, например, в этот угол можно зайти только таким вот. И мы точно так же можем нарисовать линию во всех углах. У нас углы. Тут было три угла, вот здесь еще два угла, мы также рисуем здесь линию, здесь еще два угла, опять же рисуем линию, еще здесь два угла, то есть у нас в первую очередь разбираемся со всеми углами, даже не задумываясь. Важно также отметить, что бывают углы не только вдоль границы сельдки, но и где-то внутри что образуются черными клетками. Например, вот здесь угол есть, вот здесь угол есть. Аналогичным углам. Также можно сразу нарисовать линию, как бы через такой проход. Вот, например, здесь вот между двумя клетками только так вот может проходить линия. Здесь между этими клетками и краем доски только так. Аналогично, то же самое здесь, здесь, здесь. Ну и вот здесь. Сразу стоит заметить, что после того, как мы нарисовали какие-то углы, у нас образовались еще новые углы. Например, вот здесь у нас образовался угол. То, что вот здесь, здесь и здесь линия проходить не может. Мы можем сразу нарисовать линию таким вот образом, таким образом, ну и замкнуть сюда. Аналогично угол образовался здесь. Теперь у нас образовался угол вот здесь. Вот здесь, вот здесь. Это довольно характерная для данной задачи. Конструкция такая лесенка. Мы сразу рисуем линию суда параллельно этой лестнике сразу проходит следующая вторая лесенка аналогично мы можем рисовать линию дальше но здесь дальше можно же рисовать третью лесенку здесь вот тоже у нас есть угол вот здесь угол на углы мы одно еще несколько углов которые позволяют продолжить нашу лесенку и все дальше теперь вот этот хвост должен выбираться куда сюда пока не пойдет куда дальше. Ну, второе важное правило у нас должен быть один замкнутый цикл, а не несколько. То есть вот, соответственно, вот здесь вот у нас кусок нарисованный, он не может замкнуться сейчас, потому что это будет маленький цикл. Мы, мы не должны провести его дальше. Вот таким вот образом. Здесь спасти этот угол и соединиться этой частью. Теперь у нас снова образовался вот знакомая нам уже лесенка Рисуем ее. И опять замечаем, что вот здесь, вот эту часть цикла замкнуть пока рано, потому что она у нас не соединится с остальной частью. Поэтому просто продолжаем вверх и замыкаем цикл теперь полностью. Задача вот так решена. То есть достаточно быстро и просто.